А это счастливplayer то? <Ru ska> я копаюсь, я копаюсь. That... Я копаюсь в мусоре. А что ноги поднимаешь? Чтобы было легче. А я жру. Connection timeout. А ну-ка, если я сейчас присоединюсь. Fuck you asshole. Ну да, присоединиться не могу. Nice. Хорошая игра. Зачем предлагать присоединиться, если ты не можешь присоединиться? Без рук. Игра за 900. Не без рук, человек. Так как у меня нету. а блять, откуда, откуда? Нет, как я буду играть без рук, я не могу понять, что я называю. Не джай еблан, блять, ничего, Хорошо, да, что вы взлетели на nice, pero... Да, no... да, да. Настолько... Давай, давай. Давай, давай. Давай, Давай, давай. Давай, Да ты что делаешь? Давай я. Я умею эти ты что делаешь? Ты <ми> да я О, что это такое? Что <св ils> второй этаж. Я понял. Видео? Я попала. А как ты-то сдохла? Я улетела. Ты не тебя не бьт, да? Да нет, ничего не бьет. Там что-то есть. Ч нет? Оружие! За мной чуть-чуть поделись А на тут два! ну Здрасте! Здрасте. Здрасте. Could... Yeah. Кнопка, где попробуй, кинуть я. И рот открой. Где? Убиваешь?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 Арбалет уже не, не такой урон, да, даже. ха ха блядь, др блядь! Брат, ты по мастеру Блять, ебать, блять, блять, блять, Блядь, блять, блять, Я блять, блять, блять, блять, блять, блять